Здорово, что ли, земляки? Ну что, памперсы закупили? Закупайте памперсы. И тряпочные наморники, маски такие. Побольше покупайте теперь. Вот выборы прошли. Назывались выборы. В Государственную Думу, да? Победила там, как бы бытова, таба... Партия такая со, с, с, с таким неправильным названием ⁇ Единая Россия ⁇ Так они для смеху с издевкой назвали свою партию ⁇ Единая Россия ⁇ Вот, народ ее теперь уже зовет ⁇ Едим Россию ⁇ Да. Ну, короче, едят они нас, людоеды. Вот. Бандитским способом, ну, бандиты по-другому не умеют. Бандитская власть, бандитским способом, опять сохранила свое, свою власть, что ли, да. Прикрываясь заложниками в лице военнослужащих, бюджетников всяких, да, там, ну, подневольных людей, которые встроенными рядами пошли, по приказу за них проголосовали, а иначе бы... Их, ну как, их напугали? Я думаю, так, если бы они были умные, вот эти все военнослужащие, да, и я извиняюсь, конечно, я извиняюсь, но наводит на мысль, что они все глупые. Потому что если бы они были умные, все разом, например, отказались бы выполнять приказ. Но кто их за это посудит и расстреляет, например, да? Ну что, генералы, этот самый Шойгу будет с пулеметом бегать и всех расстреливать. Ум у вас где, граждане военные? Что вы наделали? Полицейские, росгвардейцы и всякие прочие, значит, там бюджетники, учителя, врачи и всякие воспиталки в детских садиках. Вот, все они, значит, дружно. Пошли и проголосовали за Единую Россию. Партия такая, называется, Едим Россию. Едят они нас, людоеды. Вот, чтобы, значит, дальше, ну, там, разных других способов они полно придумали, давно уже. Всякие там, это, правбросы, это я не буду рассказывать. Ну, короче, бандиты только бандитским способом и могут. Но не для того власть брали они, чтобы ее вот так вот самое. Отдать просто. Просто так они ее не отдадут. Выборы, это все, да. Я, скажу честно, хотел пойти на выборы. Но я не пошел. Потому что я понимаю, что даже если я поставлю галочку, где сам хочу, они потом эту бумажку, бумаги у них много, у нас еще не все леса срубили, не всю тайгу еще распилили. Бумаги у них много, и они галочку поставят на другом листочке, и все. Я это, я это понял, вот эту механику, и не пошел. Братцы мои, земляки, это не способ менять эту бандитскую власть. Ведь вот они как сейчас... Хай вот эту в советскую власть, да, вот этот самый президент этот, да, Путин, он тоже хай советскую власть, а ведь он при советской власти бесплатно получил высшее образование. Он бесплатно его получил. А теперь он хочет, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы получали это образование за деньги или вообще бы не получали. Вот. Чтобы остались бы тупыми. Вот так. Короче, памперсы закупайте. Теперь у них руки развязаны. Они теперь будут рассказывать, что вот мы за нас проголосовали. Да, вот вы сами нас хотели. Объявят новый, новую третью волну, значит, вот этого самого ихнего коронавируса. Объявят они. Да, ждите. И теперь, че, не только в магазины в автобус вам надо будет в наморниках ходить. А еще и в сортир пойдете, надо будет в наморники, И еще в памперсах прикажут ходить. Вот так. Что, дескать, новый, значит, вот этот самый штамм вируса, как быт-то бы, он такой злобный, что даже через пердеж передается. Так что вот если кто на улице нечаянно пердет, а на нем памперса нету, его сразу же поймают, оштрафуют и посадят за то, что он занимается биологическим терроризмом. Вот. Это у них вот, дождетесь, так оно и будет. А вот так вот, братцы мои. Теперь сейчас закупайте памперсы. Вот. Это все, что я пока хотел сказать. Спасибо за внимание, братцы мои. И думайте, думайте, как дальше быть, как дальше жить. Или не жить. Короче, так вот. Пока.